сыграть со мной злую шутку и я отметнулась на примерно день назад у меня еще не произошел пожар куин а бегает где-то там у нас тут прохладненько через 4 дня зима а квин короче наяривает в мокрых тапках чтобы посидеть за компон который тоже у меня сейчас коротнет и она останется без всего я нашла так сказать золотую жилу в виде вот этого сада он приносит мне где-то по 500$ долларов сразу за присест, и я таким образом после дождя смогу существенным образом забить свой мини-дом. А грибы не поспели? Знаешь, здесь раньше грибы... Тут стояло дерево. Тут стояло дерево с грибами. Дерево с грибами. Не хотите позавтракать со мной в ресторане? Да, чтобы я платила? Я знаю, как это у вас работает. Нет. Моей бабы, оказывается, такая ситуация, она голая спит. Почему она это делает, я не знаю. Просыпайся, мы не будем на себя голую смотреть. Оденься. Я понимаю, одевайся. Сука, у меня опять, блин, сломался компьютер. Дайте я угадаю. Да? Ну, это временно. Сейчас, сейчас он сломается. Сейчас у меня здесь все сломается. Да, да, вот он, синий экран смерти. Блин, нет, срочно нужна крыша над головой. Ой, да это же мои деньги. Да это, кажется, моя крыша над головой. Слушай, дорогая, походу все. Походу все. Ну, не знаю, я не уверена, конечно, но все же. Господи, у меня есть Дом. Я сама его построила, все, теперь никакой дождь нам не страшен. Не надо бегать по улице, все, теперь свое есть. Смотри, смотри, дом мечты. Вот я покажу вам сейчас дом своей мечты, который наконец-таки я построила, да. Вот он, вот он великолепный мой дом, построенный за неделю пребывания в игре. Да, вот мы наворовали, ну не наворовали, конечно, делали дел. Yay! Королева Латифа идет, принимает, так сказать, мастера по ремонту, потому что пока мы жили под дождем, у нас все успешно ломалось, поэтому... Собственно... Прошу любить и жаловать. Дом мечты, дом мечты. Вот компуктер, вот у нас раскладушечка, брезентовый душец, тумбочка. И сломанная плита с холодильником, по-моему, прекрасно. И пока ты еще 12 книг не напишешь, ты сюда не переедешь. А, я, я все-таки хочу и купить а, этот куст. Куст все-таки я и куплю на территории, пусть стоит. Так. Гребаные гномы появились. Я могу продать этих гномов сразу? Я могу продать этих гномов сразу Заработать много денег yeah. Давайте делать смешные действия А то и очень скучно Давай Ты чё это делаешь? Звездец Вот так-то 71$ уже 3000$ Всё, блин, дом мечты уже недалеко. Что такое 16 тысяч? Да ничего. Хочешь, я куплю тебе маленький телевизорик. Повесим его у тебя над, над кроватью, будешь смотреть на него. А то мне жалко, что ты угробишь компьютер очень быстро. Что? Что? Пошлость. Звенящая пошлость. Шоу талантов. Ну погнали. Белгасор? Нифига вас тут оспавнилось, ребята. О, Девять человечек найдет ко мне. Надеюсь. Привет. Садись со мной. Давай общаться. Давай молчать. Моя игра, Моя Ты Ч ⁇ ты делаешь? Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем? Ой, что за парниша? Ой, боже, это тот самый чувак, который за всеми подглядывает Да пошел ты нахуй! Да, и это поднимает сука. <свес> Капец, как медленно <свес> Тошниц. Я тебя понял Качели не для тебя Пять тысяч Пять тысяч, мы начали с нуля Пять тысяч за 10 дней Куин Я тобой горжусь Иди катайся. Просто прелесть Коток, конечно, буквально реально на одного человека, если вообще не на пол человека, но все же Что ж, <д oppressed habe> думаю, на данном этапе можно время закончить историю восхождения королевы Латифы, великолепной детской писательницы в маленькой коморке, начали мы вообще с пустого участка, но достигли уже невероятных успехов и имея в кармане 5000 рублей для достижения всех целей. Первого этапа, это только, блин, первый этап. Нам нужно написать еще семь книг и завести лучшего друга. После этого начнется второй этап. И тогда уже можно будет, если мы накопим денег, переехать. Да, моя дорогая? Нужно завести мужика. Вроде как я нашла мужика Илюху. Ну, Илюха немного староват для нас, да? Латифа. Куин Латифа. Молодая. Нам нужен такой же молодой мужчина. No да? да, конечно. Нам нужен такой же молодой мужчина. А пока, наверное, мы не закончим. Она, как всегда, садится общаться, да? Обновляет статус социальной сети. Молодец, молодец. Нам же нужно быть популярными, да? Молодец. Вот, пока она там обновляется, и получился 25 подписчиков, не бы столько подписчиков-то за один клик, эх, так сказать, жду реакшн от вас, эх, пока, пока.